как быстро и легко найти работу там, где вам нравится. Всем здравствуйте! С вами Веста Садыченко. В прошлых роликах я говорила, что заканчиваю обучение в школе удаленных профессий. И у меня сегодня очередное домашнее задание, в котором я покажу, как легко искать работу в той нише, той области, которая вам нравится. Но не секрет, что каждый из нас это уникальный человек и каждый из нас имеет какие-то знания и умения. Однако нам не всегда кажется, что наша экспертность будет кому-то интересна. Так давайте посмотрим, так ли это. Как вы уже поняли, речь сегодня пойдет о сайте Quark.ru. Ссылка будет в описании. На этом сайте представлено огромное количество различных направлений и различных ниш. Также здесь множество заинтересованных в ваших умениях людей, которые постоянно заказывают исполнение тех или иных работ. Я перечитала почти весь сайт и была приятно удивлена, как просто люди находят друг друга. И впоследствии сотрудничают на постоянной основе. Давайте ближе познакомимся, какие ниши являются сегодня наиболее востребованными и что предлагает нам сайт Quark.ru. Первая кнопка «Дизайн». Вы можете видеть весь перечень интересов, разработка и IT, тексты и переводы, SEO и трафик, соцсети и реклама аудио видео бизнес и жизнь. Как вы видите, круг интересов достаточно большой. Если вас что-то привлекло, предлагаю сделать регистрацию. Можно зарегистрироваться через электронную почту, а также через соцсети ВКонтакте или Фейсбук. У меня регистрация есть, я вхожу через Фейсбук. Переходим в биржу. У нас выходит значок, что появилось 370 новых предложений за сутки. И давайте посмотрим, что нам предлагают. Вот здесь полный перечень. Техническое задание. Тилда 1000 рублей. Наполнение сайта развлекательным контентом 500. 500. Создать сайт для инвестинга на русском 2000. Наполнение детскими мультиками, ну тут предложений 0 за 500 рублей. А также текстами популярных писем, тоже предложений 0 за 500 рублей. Подбор фото по сайтам 1000. Андроид приложение на флутере 3500, таргетолог 500 парсинг данных сайтов, плюс создание ботов Телеграмм 10 тысяч, допустимый лимит до 30 тысяч рублей, и мы видим, что у этого человека есть 6 предложений. Тикеры без контура 5 тысяч, допустимый лимит до 15,7 предложений. И таким образом вы здесь можете видеть, что здесь 79 страниц, 20 предложений в каждой есть где поискать работу по всем направлениям которые предлагает сайт и поскольку я перечитала все отзывы которые оставляют работодатели если вы сделали работу хорошо и людям понравилось и все было сделано очень аккуратно и быстро, то потом с вами начинают сотрудничать на постоянной основе. Этот сайт это одна маленькая толика того, что предлагает курс школы удаленных профессий. Ссылка на школу и бесплатный мастер-класс будет под этим видео. Также под видео будет ссылка на Google документ, в котором прописаны все мои знания и умения. Если у вас есть бизнес и вы не хотите настраивать его самостоятельно, обращайтесь, я все сделаю под ключ. С вами была Веста Садыченко. Всего вам доброго.